Здравствуйте, друзья! С вами Михаил Прошуин. И сегодня я хочу показать, как можно с ProfitBot вывести средства на холодный кошелек. Также я вам расскажу, для чего я создал холодный кошелек. Сейчас я перейду на свой холодный кошелек. Нажимаю. Я нахожусь на холодном кошельке. Копирую номер кошелька. Захожу обратно в ProfitBot. Так, 4,3 можно нам вывести. Нажимаю ⁇ Вывод средств ⁇ Прописываю здесь 4.3. Вставляю номер кошелька. Проверяю этот номер кошелька. Захожу обратно. Нажимаю. Вывести. Запрос был отправлен. Так, посмотрим, за сколько нам придет на холодный кошелек. Перехожу. Обновляю. Я ставил видео на паузу. Буквально минуты через две не пришли век. Вот они. Взяли комиссию. Вот сюда пришли век. Почему я завел холодный кошелек? Потому что в любое время я из него могу на любую площадку перевести веки. Вы мне можете возразить и сказать, что вы с любой площадки можете перевести веки. Да, я с вами согласен. Но вот здесь, например, ProfitBot, регламент вывода 24 часа. И если вам нужно будет срочно вывести веки, какой-нибудь другой проект то вам придется подождать или же на этом сайте могут быть технические работы а на холодном кошельке никогда нету никаких технических работ я в любое время с него могу вывести век в любой проект также и на бирже может проводиться какие-нибудь технические работы и вы тоже когда вам понадобится век, можете не вывести его. А с холодного кошелька вы выведете в любое время. Давайте сейчас с вами попробуем вывести эти веки в проект Golden Russian. Итак, мы копируем кошелек. Заходим в наш холодный кошелек. Вставляем сумму всю, которая у нас есть. И вставляем адрес кошелька. Проверяем его. Посмотрели, проверили, чтобы все было правильно. Зашли опять обратно. Сравнили номер. Вроде бы все верно. Давайте... Переведем сейчас нажимаем отправить транзакцию отправить вот здесь такая появилась зеленая надпись отправляется вот написано ваш баланс пополнен так переходим в кабинет и посмотрим Пополнился ли у нас баланс. Обновляем. Да, баланс наш пополнился. Вот так с помощью холодного кошелька можно пополнить баланс на любой площадке. Ну а на этом у меня все. С вами был Михаил Прошурин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.